Всем привет! Всем привет, дорогие друзья! Слышно меня нормально? Как слышно меня? Дайте знать, что слышно! еще подождем немного всем привет привет привет привет дорогие друзья я почитал ну как традиционно прочитал много комментариев под видео слишком много откликов получила мои высказывание Озвучивание свое мнение касаемо пенсионной реформы. Вот. Мне очень, конечно, льстит, что мое субъективное личное мнение вызвало, привлекло к себе столько внимания и столько агрессии. Вот. И прочитал, прочитал просто так много оскорблений, грязи и злости в свою сторону, что прочитал нужным выйти в эфир и обсудить это с вами. Вот с теми людьми, которые безапелляционно и бездоказательно обвиняют меня в продажности, в том, что я изменил себе, предал себя, что меня купили, что меня продали, не знаю там. Вот. Я официально заявляю, официально заявляю, что ни, ни, никому не продался, никто мне не купил. Мое личное мнение касаемо повышения пенсионного возраста. Мое личное субъективное мнение, правда, и мне печально, что оно привлекло такое внимание людей, и людей неадекватных, агрессивных и злых. Вот. Мое мнение сформировано на той информации, которую я получил, и оно может быть ошибочным, я этого не, не отрицаю, возможно, там, в процессе дальнейшего изучения этого вопроса я свое мнение поменяю, но это мое субъективное мнение, и мне очень жаль, что так много злости, агрессии, просто ну, гнусных оскорблений, я услышал в свою сторону. Вот. Почему было сделано мной такое заявление? Потому что ту информацию, которую я получил, почитал, по посчитал, мне показалось убедительной на том этапе. Вот. Поэтому я озвучил свое мнение. Вот. Я ни у кого ничего не украл, живу честно, работаю, плачу. Каждый год налоги, в том числе и на пенсию, пенсионный фонд. Вот. И мое заявление было касаемо того, что мне очень жаль, что, конечно, так происходит. И повышение пенсионного возраста происходит. Но оно, к сожалению, увы, для всех у нас неизбежно. Тут можно говорить все, что угодно об этом. Сожалеть, не сожалеть, назвать меня там как угодно, но это вот факт остается фактом, в надежде что все изменится экономическое положение в стране изменится и пенсионный фонд снизит, пенсионный возраст снизится до 40 лет хотелось бы вот так хотелось бы вообще не работать, вот лично мне да? поэтому я это вот Роман пишет, это не политика, друг мой почему это политика, я гражданин этой страны мне просто интересно все что значит политика что значит повышение пенсионного возраста, это политика, и я в нее полез. Это мое личное субъективное мнение. Еще раз повторюсь, что мнение э, может меняться в процессе освещения каких-то фактов, которых я, может быть, и не знал, и мое мнение изменится. И поверьте, вам, вам, у меня хватит мужества сказать, что да, черт возьми, был неправ. Но переходить на личности и говорить о продажности, не имея ни одного факта просто, ни, ни одного доказательства, вот это печально. Если, если вот такие люди представляют другую сторону мнения, ну, мне печально. Тогда дискуссии у нас не получится, а мы скатимся до того, чего мы, конечно, очень любим, оскорблять друг друга, переворачивать, поливать грязью. Вот. Так что... Такие вот дела, ребят. Привет, велейки. Поэтому, если... Я не знаю, может быть, мы сделаем какое-то какое обсуждение, где каждый... Потому что ту информацию, которую я получил, информацию отрицания, да, которая говорит, что нет, по-любому это делать нельзя, и все, потому что это пиздец-то плохо или информация максимально, да, это максимально хорошо, я не поддерживаю ни ту точку зрения, ни ту, у меня есть своя точка зрения, что вот, ну, так случилось, к сожалению. Вот. Такие вот дела, ребята. Я прошу прощения за... за эмоциональность, потому что я прочитал столько, столько безосновательных, каких-то субъективных оценок мой строна, точно таких же, как и мое мнение о пенсионной реформе, что мне стало как-то горько и блин, я не должен что ли говорить я не знаю ну, я всегда говорил то что у меня в голове а, может быть я еще раз не прав если кого-то личное дело забидел за дело и обидел то вообще извините если это не обсуждать и не говорить и не находить истину в споре в дискуссии тогда ну, мы будем иметь только два мнения вот. хотелось бы побольше мнений чтобы можно было как бы, как бы выбирать из чего -то. Такая вот история. Такая вот история. Что там еще? Всем привет. Всем привет. Так что, я вообще честно скажу, я за вот, за, за пенсию в 45, ребят. Вот. Давайте, давайте сделаем. Я сделаю популярное, популярное заявление. Я за пенсию в 45. И чтобы пенсия была, ну, минимум, 60 тысяч. Вот мое заявление вам, ребят. Супер, да? Класс. Итак, вот внимательно, каждый теперь послушает. Мое мнение, но я сделал работу над ошибками, я взял калькулятор и посчитал. Пенсия должна быть в 45 лет, люди должны выходить. А, и она должна быть 60-100 тысяч рублей. Супер. Супер, да? Вот это разошлите, пожалуйста, там... Если у кого есть желание тебя ерундой заниматься, запомните. Заглючило, сорвалось. Есть связь. О. Вот, Все на месте. Так что вот такие вот дела, дорогие друзья. Такие вот истории. быстро присоединились так что вот так вроде все обсудили сегодня в Москве завтра концерт в Сурбуте будем качать Лига привет всем привет форматика и Ребят, на самую злую страничку, на самый злой аккаунт в Инстаграме подписывайтесь. Форматика вот это вообще просто. Здорово, здорово. Как я? Я нормально. Я печален. Все хорошо. Тюмень, привет. Ставрополь, Привет. Судьи, судьи, каждому, где. то, что может. Вот вы пишете Романич, эту тему можно обсуждать бесконечно. Делайте свое дело, каждый должен делать то, что может из себя начинать. Сто процентов. Сто процентов. Я с себя начинаю. А с чего можно начинать? Просто работать, честно работать и честно платить налоги в надежде на то, что честность и правда победит. Русский рэп говно. Согласен, есть такое мнение. Так что я начинаю с себя не изменил ни одного слова в своих песнях, не... пишу их разные, но верен каждому своему слову, каждую свою песню поэт начал до конца. Василий, свои трудоспособные вам пенсия не нужна, мне пенсия нужна. Здесь немного искажена. Картины. Люди думают, что если ты сейчас успешно зарабатываешь, то тебе пенсия не нужна. Мне пенсия нужна. Мне пенсия нужна и очень сильно нужна. И пенсия достойная, конечно. Поэтому, надеюсь, я доживу до 100 лет. Так что вот так. Кинешь, мой привет. Замечательный город, удивительный город. Что это еще? Волгоград, наверное, в следующем году. В следующем году Волгоград вот. Я сейчас точно не знаю, смысл. О, Леха, привет. Леха появляется сразу, настроение появляется. Так, так что, так. Украина всем привет. Пенсия, конечно, нужна, очевидно. Конечно, конечно, очевидно. Не было ни одного слова, что пенсия никому не нужна. Это сейчас мне 38 лет, и я могу рассуждать о том, что сейчас мне не так сложно. Хотя я работаю по 18 часов в сутки, вот, для того, чтобы у меня было чего-то большего. К сожалению, для многих, к счастью для меня, у меня есть свои способности, талант, не знаю как это называют, трудоспособность для того, чтобы работать и зарабатывать деньги. Еще раз, еще раз скажу, что ни у одного пенсионера я не украл копейки, а наоборот в формате налогов их вернул. Так что вот так. Так что вот так. Всю его собнимаю. Я.. Я обнимаю. Еще раз, давайте на относиться друг к друг другу как-то поспокойнее, да, по-человечески. Еще раз говорю, что высказывая свое субъективное мнение, я рассчитываю на то, что я услышу критику и, возможно, критика людей в мою сторону окажется достойной и изменит мое мнение, если я был неправ и буду только благодарен. Человек, который меняет свое мнение, признают в ошибке, это сильный человек. Я надеюсь, на такой на такой титул немного тянул. Я нормально, спасибо. У своей мамы ты можешь взять героина. Очевидно, что немножко. Всем нужна пенсишка, ребят. Мне тоже очень нужна, надеюсь. Моим родителям, бабульке мои, всем нужна. Так что вот так ладно еще я думаю что мы об этом много будем разговаривать потому что волна поднялась не детская так что пишите свои комментарии буду читать менять свое мнение становиться лучше либо останусь верным себе и поменьше оскорблений вы же за перемены летуете а менять надо себя все пока Завтра сургуют всех обнимать.